Добрый день. Приветствую всех, во-первых, участников форума. И вижу, что все участники нашего круглого стола собрались. Так что мы можем, не откладывая, начинать. И э, сегодняшний круглый стол, первый на 10-м юбилейном форуме «Свободной России», э, круглый стол посвящен э, вопросу э, создания объединенной сети э, российской иммиграции. Ну, Понятное дело, что имеется в виду не вся российская иммиграция, не все поколения российской иммиграции, а только нынешняя оппозиционная иммиграция, прежде всего. Хотя, конечно, это тоже уже очень много. И данный круглый стол, он, в отличие от наших традиционных панелей, это как бы инициатива, как раз исходящая от участников форума, и, э, видимо, вот, так сказать, время поговорить об этом и, возможно, принять какие-то решения пришло. Э, понятное дело, что все это связано с, э, с, не то что с закручиванием гаек, а теперь уже каким-то забиванием э, битами каких-то гвоздей в российскую оппозицию в России. И, значит фактически уже скоро, как мы понимаем, невозможность никакой оппозиционной деятельности вообще даже, так сказать, просветительская деятельность тоже будет невозможно в России скоро, вот и поэтому как бы иммиграция, конечно, и объединенная, организованная каким-то образом иммигрантское сообщество должно играть, как нам кажется, все большую роль. Вот об этом мы сегодня поговорим, и, наверное, еще какие-то другие темы захватим. Я бы хотел э, начать с того, что я представлю э, участников «Круглого стола». И начну с э, Вадима Сидорова, э, который, в общем, как я знаю, инициировал этот «Круглый стол». Да, и выступил вот таким э, зачинщиком, что очень правильно. Вадим Сидоров – координатор сам, платформы со, самоопределения народов России. Э, э, я так понимаю, Вадим живет в а, Чехии на сегодняшний день. Ну, дальше мы, естественно, всем предоставим слово. А, следующий участник нашей сегодняшней панели, всем вам известный а, Иван Тютрин, а, политик, сооснователь и ответственный секретарь Формы свободной России а, здесь в Вильнюсе, ну, собственно, человек, благодаря которому мы уже здесь десятый раз свободно собираемся и, надеемся, будем еще это много раз делать. Иван. Юрий Терехов, координатор кадрового резерва Форума Свободной России, сейчас в Варшаве. Думаю, что многие из вас тоже Юру хорошо знают. Он очень такой хороший, правильный координатор. Мне всегда нравится, как он это делает. Игорь Эйдман, социолог, публицист и руководитель Форума русскоязычных европейцев из Берлина. Приветствую вас, Игорь. Uh, уверен, что ваш вклад в этот круглый стол будет очень важным. Uh, Антон Пунток, uh, yeah, yeah, uh, основатель и руководитель организации «Новая позиция», это организация в Самаре. Uh, эколог, общественно-политический деятель, наблюдатель на выборах и даже куратор приюта для животных. Uh, сопредседатель Союза народов России, никогда о нем не слышал, основан в прошлом году. Следующий участник – Алексей Кнедляковский, политический активист, художник, в настоящее время в Швеции. Не знаю, в каком городе. И к нам присоединялся последний, можно сказать, момент, но я думаю, что это очень важный для нас участник этого круглого стола – Дмитрий Савин. Писатель, историк и основатель, руководитель Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских иммигрантов, сокращенно АРМ. Эта организация уже несколько лет действует в Латвии. Я лично ее хорошо знаю, с Димом сотрудничаем. И мне кажется, это вот очень такое важное звено той самой иммигрантской сети, которую мы будем сегодня обсуждать. Ну и э, модератора сегодняшнего «Круглого стола» – это я, Павел Ивлев, адвокат и исполнительный директор «Крест Полишколы», э, большей частью времени проживающий в Нью-Йорке, э, и Дмитрий Селивончик, журналист и политический активист, э, ныне в Вильнюсе. Ну а я, в свою очередь, хочу для наших э, гостей... Обозначить регламент, потому что у нас достаточно много участников, время у нас ограничено, обсудить нам придется очень многое. Поэтому мы посвящались и решили, что каждому спикеру будет дано порядка пяти минут для того, чтобы обозначать свою позицию и отвечать на вопросы, которые будут задавать модераторы. И чтобы не терять зря время, я, в принципе, и предлагаю с этого начать. Ну а первый, собственно, вопрос будет такой. Как вы вообще видите в даль... развитии вот э, этой организации, которую мы с вами сейчас обсуждаем. И предлагаю начать как раз э, с Вадима Сидорова, который и предложил, инициировал эту встречу. Звук. Звук, звук надо, Вадим. Звука нет у него. Алло. Да. Да-да. Вот Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники форума. Во-первых, я хотел бы поблагодарить членов постоянного комитета форума "Свободной России" за то, что пошли навстречу ну, не только мне, а в моем лице фактически тем, кто ставил этот вопрос на повестку дня. Я считаю, что действительно вопрос не просто назрел. Сейчас наверняка лучшая историческая возможность – поставить его и поставить его не только в теоретическом разрезе, но и в разрезе практическом. Почему? Мы видим совпадение двух факторов. Первый фактор ⁇ это новая волна политической иммиграции из России. То есть если, например, Форум Свободной России, он в значительной степени аккумулирует в себе уже старых российских политических иммигрантов, старых не по возрасту, а по стажу нахождения в политической иммиграции то сейчас мы видим новые волны ФБК, Открытая Россия, которая недавно совсем заявила о прекращении своей деятельности, наверняка на очереди Либертарианская партия России и ряд более маленьких, но тоже по-своему значимых организаций. То есть мы видим, что даже те люди, такие как уважаемый господин Милов, которые долгие годы с некоторым пренебрежением относились к деятельности и к существованию российско-политической иммиграции считали, что она не имеет права голоса, сейчас сами находи... оказались вот в такой ситуации и наверняка будут искать свое место в ней. Это первый момент. Второй момент. Недавно относительно было принято постановление, была принята резолюция Европарламента по взаимоотношениям ЕС и России, и там было обозначено два момента, таких очень важных. Первое – это политика сдерживания по отношению к путинскому режиму. Второе – тоже центральное своего рода пожелание. Это пожелание оказания большего содействия силам, способным трансформировать Россию и представлять другую, то есть не путинскую Россию. На наш взгляд, в принципе, об этом уже много раз говорилось вот, в ходе идущего форума, по сути, единственной сейчас альтернативной э, точкой зрения и единственной реальной оппозицией является оппозиция эмигрантская. То есть понятно, что какие-то есть группы сопротивления, по сути, в России, которые остаются, но э, как организационное, политическое, представительное явление российская политическая оппозиция по сути смещается в эмиграцию. И так как сейчас в эмиграции начинают оказываться разные волны, разные организации, есть некоторый риск. С одной стороны, понятно, что это действительно разные политические проекты, разные идеологии, они должны сохраниться, они будут самостоятельными, у них свои повестки, но тем не менее всех нас что-то объединяет. И нас объединяет противник, нас объединяет ситуация, в которой мы оказались, нас объединяет то, в общем-то, что все мы поодиночке слишком слабы, будем называть, давайте вещи своими именами, чтобы в одиночку этому противнику противостоять. И нас объединяет то, что наши потенциальные партнеры Европарламента и других институтов ЕС они хотят видеть нас консолидированными и хотят вести с нами э, диалог как с единым субъектом. Поэтому в такой ситуации, мне кажется, мы должны не просто сейчас обсудить э, вот возникшую ситуацию, а выступить с инициативой и обратиться к форуму, э, то, что вот я и предложил э, постоянному комитету э, внести э, и предложить форуму Свободной России. Выступить с обращением к ЕС, к органам ЕС, к обращениям с обращением, в котором будет содержаться ходатайство наделить статусом неправительственной организации, признать в качестве неправительственной организации некое посольство свободной России в Европе которая представляла бы в Европе не какую-то одну политическую организацию или коалицию политической организации, организации, а по сути альтернативную свободную Россию, которая при всех внутренних расхождениях, скажем так, внутри этого явления, она нацелена на возвращение России в формат международного права и на восстановление полноценных партнерских, дружественных отношений России. Yes. То есть первый момент э, этого заявления – это признание э, такого посольства. Э, скажем, аналогом условно можно считать госпожу Тихановскую, но, понятно, ситуации несколько разные. Все-таки госпожа Тихановская выиграла выборы, и ее признают там де-факто как э, президента Беларуси. в изгнании. У нас не такая ситуация, поэтому мы можем говорить лишь о некоторой неправительственной организации, это как верхушка айсберга. И что касается основания этого айсберга, это не менее важная часть организации сети центров свободной России во всех странах Европейского Союза. То есть понятно, опять же, есть разные организации, самостоятельные, со своими повестками, со своими наработанными технологиями, активами, они должны сохраниться. Но тем не менее, очень важно действительно, чтобы мы выстроили фактически такое представительство сетевое свободной России в ЕС, и чтобы мы обозначили тех людей, которые разделяют самые общие ее принципы и готовы вот их представлять как бы в ЕС, отделить этих людей от тех людей, которые и в эмиграции, они по сути являются, ну называя вещь своими именами, агентурой влияния существующего режима. То есть это... Путинисты это крымнашисты, которых немалое количество в общем -то, во всех европейских странах, и понятно, что наши партнеры, наши коллеги, они нуждаются в некоторых разделительных линиях, которые отделяют нормальную российскую политическую иммиграцию от той российской иммиграции, которая является по сути пятой колонной в Европейском Союзе. Поэтому вот есть проект заявления, который я направил участникам постоянного комитета форума Свободной России. Я предлагаю предложить его проголосовать в форуму Свободной России, и я предлагаю также сформировать рабочую группу, которая предложит войти в нее другим таким важным блоком российской политической миграции, то есть ФБК, открытая Россия», команда Михаила Ходорковского, те люди, которые находятся в Европе, обязательно их тоже попытаться в это вовлечь, чтобы сформировать единую рабочую группу, которая сможет в едином качестве, таком национально-политическом, вести диалог с Европейским Союзом и способствовать созданию сети вот этих центров «Свободной России», которые помимо вот этих целей, уже озвученных ораторами в ходе форума Свободной России, то есть цели донесения правды о ситуации в России, также будут сохранять потенциал российской политической миграции. Потому что мы не знаем, когда его удастся реально использовать. И мы ну вот уже десятый форум Свободной России, и мы не знаем, сколько их еще состоится до того, как ее... Для того, чтобы вы все успели. Да, и... собственно, я, я, я в общем-то, завершил. То есть э, предложение, как бы такое, проголосовать этот проект и сформировать рабочую группу, которая будет э, работать э, над его реализацией на практике. Большое, Спасибо, Вадим. Спасибо большое. Думаю, что э, ваше выступление, оно породило массу каких-то мыслей, идей, которые, надеюсь, мы сейчас будем оперативно обсуждать, и в этой связи я призываю участников форума, которые нас сейчас слушают и смотрят, чтобы они присылали свои вопросы, и не только мы их, соответственно, здесь между собой обсужда задавали обсуждали, но и они приходили от наших многочисленных участников. И регламент, пожалуйста, ребят, пять минут, не больше. Ну, А я передаю слово Ивану Читову. Ну, собственно, мне очень нравится эта инициатива. Дело в том, что еще со времен э, оппозиционной деятельности в России я считал, что проблемой российской оппозиции часто является вот такая вертикаль, где э, какие-то идеи э, спускаются сверху, там, если хотите, из Москвы в регионы, и регионы, в общем, э, как бы... Э, не обладали достаточной субъектностью. В некотором смысле, когда мы там, планировали работу форума Свободной России, мы думали ровно об этом: что если это будет очередной проект, где какие-то идеи значит генерируются узкой группой лиц и спускаются потом вниз, это все бесперспективно абсолютно. Поэтому. В некотором смысле, мы ждали э вот, возникновения такой инициативы, но, естественно, инициатива она отражает определенные процессы, которые происходят внутри России. Долгое время существовала такая вредная дихотомия разделения российского оппозиции или российского сопротивления на внутреннюю и внешнюю. Хотя, на самом деле, мир уже стал маленьким, э значит, э коммуникации, технологии позволяют людям нормально совершенно общаться. И в общем-то, как бы все мы, там, люди, которые выступают против путинской диктатуры, мы все делаем а, общее дело. И очень показательно, что на предыдущей панели моей, где выступали известные российские политики и эксперты, все пять спикеров, ну и один, один белорусский эксперт, да, все пять э, спикеров, э, указывали фактор э, Запада и деятельности Запада как один э, э, из ключевых. А, значит, как одно из основных направлений российской оппозиции сегодня, это формирование месседжей, донесения э, своей позиции вот до коллективного Запада для усиления санкционного давления. Потому что совершенно очевидно, что такие режимы, как вот путинская диктатура и лукашенковская диктатура, без э, последовательной, серьезной политики давления со стороны Запада не меняются. В общем, все мы ждем, конечно, там, нового Рейгана, пока что Рейгана нету но э, э, как бы... Какую бы позицию не занимали страны Запада, там, там происходят выборы, да, там власть меняется. Но нам, со своей стороны, действительно нужно формировать месседж, и нам нужно, с одной стороны, иметь позицию, но и совершенно очевидно, что настал момент, действительно, может быть, попробовать сделать вот такую сетевую структуру, потому что количество людей, которые оказались сегодня в эмиграции, зачастую это вынужденная эмиграция, оно, в общем, подбирается к некой критической массе. Мой опыт показывает, что какое-то количество людей, оказавшись за рубежом, еще на протяжении какого-то времени вовлечено в российскую повестку, но многие потом как бы, откалываются и значит, уходят вот в, бытовую, как бы, в бытовую жизнь и отрываются от российской действительности ментально. Ну, наверное, это нормально, но все равно большое количество людей остается, остается вовлечено вот в эту повестку, и поэтому это, это нужно делать. Я считаю, что форум свободной России на данный момент э, обладает должной инфраструктурой, обладает э, совокупностью э, активистов, и, там, известных и экспертов, и политиков, э, и мы все вместе в общем, можем э, э, вот решить задачу, которую мы обсуждаем, и какую-то такую серьезную сеть выстроить и э, суметь э, вот этот месседж, э, направленный к Западу, сформировать. В общем-то, я в этой панели больше жду как бы, предложений, и по итогам мы в общем, договорились, что будет создана рабочая группа, которая продолжит э, работу уже после форума. И мне очень важно, что э, по итогам форума есть какие-то практические действия. Потому что очень важно генерировать мысли, очень важно фиксировать позицию, очень важно сверять часы. Но также очень важно каждое наше мероприятие сопровождать конкретными шагами. И я считаю, что вот создание мигрантской вот такой сети – это очень важный шаг с хорошими предпосылками для того, чтобы в этом направлении продвинуться и добиться успеха. Спасибо, Иван. Ну, а я передаю слово Алексею Книгликовскому. Книг... Да, здрасте. Я как-то был не очень готов прямо сейчас вступить, ладно, тем не менее. Я вообще этой истории буду таким пессимистом скорее, да, в отношении именно к к Западу, в отношении месседжа вообще к западным структурам или еще что-то, потому что сколько кто бы не взывал, кому бы не обращался, Байден, Меркель, все что угодно, Евросоюз. У мирового сообщества есть свои интересы, да, грубо говоря. У Европы, у европейских стран есть свои интересы, у России, у российской оппозиции свои интересы. В тех моментах, когда эти интересы пересекаются, да, Запад может чем-то помогать. Но, к сожалению, в отношении Путина эти интересы э, в большой степени расходятся. И, грубо говоря... Та же Швеция, я не уверен, что она заинтересована в скорейшем и вострейшем демонтаже путинской диктатуры, потому что это чревато потрясениями в России, это чревато ухудшением экономической ситуации в стране, и, соответственно, шведский бизнес может потерпеть какие-то убытки. Ну, то есть не видно с их стороны какой-то вот такой активного желания, да, чтобы что-то делать. Вот. А, но, тем не менее, что касается создания сети, а, я бы хотел вернуться к значению слова «форум» и вообще к форуму как таковому. То есть форум — это не, не, не только то событие, которое происходит сейчас, сегодня, в течение двух-трех дней, а форум может считать, как некая организация. Вот. И на мой взгляд, не стоит платить в сущности в связи с этим и создавать еще отдельно какую-то сеть, отдельно какие-то посольства Свободной России или... Я не знаю, что. Вот. А можно обратиться к тому же самому форуму Свободной России и создать просто или наделить полномочиями уже существующие организации в каких-то странах, полномочиями представительств этого форума конкретной европейской, допустим, или американской, да, северной или южноамериканской стране. То есть, я не знаю, есть, допустим, в той же Чехии есть прекрасный художник Антон Литвин, который занимается там безумно совершенно активностью, культурной, проводит постоянно какие-то мероприятия, школу для молодежи, организует еще что-то. Есть Саша Морозов, который там в Карловом институте ведет работу. Вот. То есть есть какая-то да, структура, есть какие-то организации, просто взять, выделить одну из них наделить полномочиями представительства форума в Чехии. И через эту уже существующую структуру, через уже существующих сотрудников решать какие-то организационные задачи. Мне кажется, что это проще всего организовать с точки зрения техники и ресурсов. Вот. И другая проблема, с которой я, например, здесь в Швеции столкнулся, что есть уже... На территории Швеции существуют организации а, а, неправительственные, которые занимаются российской повесткой. В частности, это, а, как оно называется, East Europe Group, например, да? восточноевропейская группа, которая занимается а, проблемами Беларуси, частично проблемами России, Украины и прочих стран. А, существуют, понятно, поддержки а, а, шведского бюджета. Вот, есть штат сотрудников, есть свои э, устоявшиеся задачи, и это достаточно такая бюрократическая структура, которая работает по своей повестке, и она не заинтересована в появлении каких-то конкурентов, да? э -э, пусть и российского происхождения, но которые будут отъедать у нее повестку и размывать э -э, так скажем, значимость собственно, вот этой структуры. Вот. Поэтому э -э, есть вот такая сложность создания каких-то крупных э -э новых организаций, не правительственных, вот, например, на территории Швеции. Я уверен, что в других странах тоже такая проблема существует. И другая сложность связана непосредственно с активом, а точнее с пассивностью той политической среды, как бы тех политических активистов, которые пребывают, ну, в частности, на территории Швеции. Потому что люди крайне разрозненных взглядов, крайне разных интересов, Многие просто не идут вообще ни на какой диалог, ни на какой контакт, не готовы к какой-то конструктивной работе, не имеют опыта этой конструктивной работы. И все это очень сложно организовываться на местах. И третья проблема ⁇ это проблема финансовая. Да? То есть, создавая какое-то что-то новое, необходимо откуда-то получать финансы на осуществление деятельности этой новой организации. Так это тоже серьезная проблема, потому что люди не могут работать бесплатно. Мы говорим, давайте создадим рабочую группу, давайте пусть люди работают. А на что люди будут жить? Это вот, возвращаясь, опять же, возвращаясь к Ивану, то, что Иван сказал, что... А многие уходят, так скажем, от э, российской политической повестки и э, в сторону кухонного так скажем, активизма и занимаются какими-то своими насущными делами. Ну да, людям приходится искать работу, приходится содержать свои семьи, приходится как-то в новой стране адаптироваться. Это непростой вопрос, это не так просто сделать. Ну, собственно, вот. Спасибо большое. Тогда сразу же передаем слово Игорю Эйдману. Все нормально, да? Со звуком? Да, да, да, да. Добрый день, друзья. Очень интересное предложение, безусловно, актуальное, насущное и в тренде да, того, что происходит сейчас в эмиграции, политической эмиграции. Я хотел бы акцентировать внимание на нескольких вещах. Первое, с моей точки зрения, главное, да? Дело в том, что мы приходим не на какое-то голое да, поле, а вообще политическая эмиграция идут сейчас очень интенсивные, если вы знаете, где процессы консолидации, даже не в политической миграции, вообще в эмиграции, в эмиграции, скажем так, людей, не согласных с путинским режимом, находящихся в оппозиции. Идут процессы такой сетевой консолидации и координации действий по всему миру. Если вы знаете, да, я думаю, что вы знаете, вот когда арестовали Навального, и вообще как бы были еще другие поводы, началась массовая кампания по всему миру демонстрации защиты политзаключенных российских, защиты Навального и всех политзаключенных. Проводились они практически везде, во всех, во всех крупных городах, и приходило на них беспрецедентно много людей. В Германии, вот в Берлине ничего такого не было. У нас было три с половиной тысячи на демонстрации русскоязычные демонстрации. Это совершенно уникально. Вот. И, собственно, мы видим, что происходит вот это как бы движение. Существует уже несколько э, таких платформ, на которых происходит как раз формирование того сетевого движения, о котором замечательно говорил Вадим. Я сейчас в свой телефон. У меня в телеграме несколько несколько чатов и в Фейсбуке один чат. Вот организаторы мира, Арпай выпускают совместный чат, значит, в Фейсбуке тоже есть чат. Туда входят как бы активисты со всего мира. То есть, конечно же, мы не, ну, будет совершенно абсурдно, если мы значит, договоримся с несколькими организациями. Кстати, организациям друг к другу договориться гораздо сложнее, чем людям. То есть, предположим, форума Свободной России замечательная, Спасибо ему за эту возможность выступить. Договориться там, предположим, с ФБК и с организацией открытой России Ходорковского, я думаю, сложнее, чем э, будет вопрос сразу же, по чьим брендам, еще куча всяких других вопросов, чем э, договориться людям, что называется, снизу, да, о чем Иван говорил, о такой горизонтальной консолидации. То есть я считаю, что нужно... Безусловно, идея сама, что создать некий субъект, да, который бы воспринимал Европа и воспринимался Евросоюз, вообще как цивилизованными демократическими странами, как, ну, если не легитимный представитель, да, всей России, но хотя бы как некий субъект, с которым можно консультироваться, вести какие-то переговоры, там, советоваться и так далее. Вот этот субъект из, в виде такой сетевой организации политической миграции нужно создать, как я считаю, и наиболее естественный э, путь создать на основе уже формирующихся сетевых структур, формирующихся в интернете, ну, в Телеграме прежде всего, в Фейсбуке менее, меньше активность, потому что, кстати, это очень важный момент, э, вот... Э, Люди, которые сейчас реально готовы что-то делать, готовы выходить на улицы городов, например, готовы требовать от своих правительств более жесткого курса в отношении к путинским властям, они по преимуществам молодые. Мы обратили внимание, насколько помолодела сейчас вот это оппозиционная миграция. Это студенты и молодые специалисты, прежде всего. Это очень важно, что приходит молодежь, и это как бы лишнее доказательство того, что действительно назрела задача объединить эти разрозненные группы. Поэтому я считаю, что ну, мое мнение такое, да, что нужно продумать механизм э, э, конвертации э, тех сетевых групп, которые сейчас существуют, в, э, в некую обладающую собственной субъектностью политической, даже не обязательно юридической, но хотя бы политической субъектности сетевую организацию. Вот это, мне кажется, ключевая задача. Если мы добьемся решения этой задачи, то будет реально создана сетевая структура с десятками, даже не с десятками, с сотнями людей, сотнями активистов по всему миру, а возможно даже с тысячами активистов, потому что на акции приходят тысячи людей, с не десятки тысяч, считать, по всему миру. Да? Из них там процентов 10 активисты. Так что это была очень мощная и интересная организация. Теперь о подводных камнях, которые я вижу. Безусловно, как уже тоже один из выступающих говорил, политическое, или, вернее, правильно говорить, оппозиционное, потому что это не политэмигранты, это люди, которые работают или учатся здесь, или уехали по каким-то своим бытовым причинам, но при этом являются противниками Путина и сторонниками демократии в России и в европейских целостях. Так вот, это люди, конечно, разрознены. И даже в этих сетевых структурах, которые уже сейчас есть, да, например, в Телеграме, там идут перманентные какие-то рамки и выяснение отношений, как очень привычно для нас, людей, русской культуры, русской политической культуры, что это совершенно неизбежно. Да? Вот. Ну, и, безусловно, всех объединить – это задача нереальная. Потому что, условно кто-то не хочет сидеть там с задним, стулом, с задним столом с другим человеком, или другой, с третьим и прочим. Кроме того, есть и откровенные провокаторы – с которыми объединяться смысла нет. Вот я, руководство Формы Свободной России, знает таких людей, они сюда приезжали, устраивали здесь скандалы в Вильнюсе, пытались на занимании, те же люди, что называется, мульти. Вот И с ним, конечно, просто не имеет смысла, просто опасно и не нужно вредно объединяться. Поэтому нужно понять еще, как вот обойти вторая задача, да, как конвертировать вот эти сетевые структуры в реальную... Цельную структуру обладающую политической субъектностью в глазах европейских в глазах европейских лидеров, европейских структур, и прочее. И второе: как объединить не всех, конечно, но как бы большую часть этих людей, скажем, не вносить в их ряды какие-то новые поводы для расколов, да, вот. то есть, с этой точки зрения, мне кажется, чтобы этой, обойти этот камень, его полностью конечно, обойти не удастся, но хотя бы частично обойти, необходимо все-таки создание нового бренда. Не использую я название брендов о а Форуме Свободной России, потому что, как мы знаем, да, у нас в этом уже накопилась кредитная история такая, что ряд организаций... Не, люди ориентируются на какие-то определенные организации. Вот кто-то ориентируется на Фонд свободной России, Россия», кто-то ориентируется на, на Навального и его людей. Кстати, среди молодежи таких гораздо больше. Кто-то на Ходорковскую и прочее. Чтобы вот не вносить вот, это, вот этот дополнительный повод для раскола, мне кажется, лучше создать некий новый субъект на основе, вот, как я сказал, этих существующих сетевых организаций. И да, вот Главное, это уже конкретные шаги. Нужна какая-то некая дорожная карта. Мы идеально было, если бы сегодня, или, может быть, по результатам сегодняшней дискуссии, создали некую дорожную карту, как э, трансформации вот этих аморфных э, структур сетевых и в Телеграме, прежде всего, да, в конкретный политический субъект. Вот. При этом, конечно же, безусловно, в этом могут участвовать не только структуры, Неформальные, да, но и организации тоже Форум Свободной России и другие. То есть это как бы объединить их тоже можно и интегрировать вот как бы мягкие структуры и структуры, уже имеющие политическую субъектность, вот как бы в этом деле в новую э, структуру, да, такую... Посольство свободной России в цивилизованном мире. Это было бы замечательно. И чем больше людей будет в этом участвовать, тем больше будет авторитет этого, этого, этого политического субъекта, тем лучше к нам будут прислушиваться и тем больше мы сможем сделать да, ради реализации наших общих задач и целей. Я хотел еще сделать одно маленькое объявление. Вот как раз, собственно, об этих сетевых структурах. Вот сейчас готовится очень. Они работают, и готовы. Мы постоянно участвуем в них и готовим разные акции. Вот сейчас готовится, и я всех приглашаю принять в участие. Акция 16 если мне не изменяет память, июня в Женеве же состоится или 15-го. 16 -го, 16 -го, да. в, Женеве. Байден... Да, в Женеве состоится вот этот знаменитый уже, значит, поход Путина в Коносу. Вот. Ну, будем надеяться, что это так будет выглядеть, да? что он придет туда босиком и в рубище. Да, и упадет на колени перед Байденом. Вот. Но, тем не менее, мы хотим устроить э, там, в Женеве, э, акции протеста не против самой встречи, а против путинского террора, против путинского беспредела, в защиту политзаключенных, в защиту Навального, в защиту Габбышева и так далее, и так далее. Вот, и, собственно, люди вот сейчас из Германии, из Берлина, я еще не знаю, поеду ли я, но я точно знаю, что люди едут из Германии, причем немало их, этих людей. Я, собственно, всех тоже приглашаю, у кого есть возможность, тоже присоединяться и приезжать туда в ними Там будет, я думаю, так речо. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос координации, кооперации будет проходить в красной линией через всю нашу беседу. Мы его чуть позже поднимем, а сейчас, поскольку... А Иван будет вынужден через какое-то время покинуть студию, мы передадим ему слово для небольшой ремарки. Ну да, дело в том, что работа по форуму она не ограничивается участием в панели, есть много технической работы вокруг, поэтому я приношу извинения, что через какое-то количество времени я буду вынужден от дискуссии отключиться. Игорь очень правильные вещи затронул, и на самом деле те вещи, которые очень часто имеют решающее значение. Я человек, который организационной работой, скажем так, партийной, занимаюсь уже много лет и видел всевозможные ситуации э, еще в России, в, в крупнейших организациях, и солидарности и Парнас. Даже там, э, в, в вертикальных политических структурах, регулярно возникали там, ситуации, конфликты. То в регионах, то на уровне федеральном. Так вот, те подводные камни, про которые сказал э, Игорь Эйдман, они имеют существенное значение. Пока вы люди... Э, значит, с чистой душой выходите ходите и участвуете в мероприятиях на улице, проблем никаких нет. Но как только возникают какие бы то ни было платформы или э, начинается разговор о некой политической субъектности и действиях последующих, вот тогда начинаются проблемы организационного характера, в частности, вот Игорь затронул провокаторов, на форуме была такая история, был даже совершен захват группы участников, то есть были... Ввиду того, что структура форума открыта, то есть, какое-то количество провокаторов, значит, вошло в структуру и была сделана попытка рейдерского захвата, а группа и вовсе была захвачена. Так вот, мы должны честно сознаваться себе в том, что существует достаточно большое количество инфильтрованных людей в, в эмигрантскую среду. Но это просто, это данность, мы это понимаем, да, что есть, есть прямые агенты, есть агенты влияния, то есть, этих людей много. На определенном этапе эти люди могут быть в качестве обычных каких-то там активистов, участников кого угодно. Но возникают какие-то такие рэперные точки, когда вот эта агентура она начинает, скажем так, из пассивного состояния переходить в активное, да? И при всей привлекательности вот этих горизонтальных структур я убежден, что они должны быть ровно такими. Это не должно быть под зонтичным брендом Форума Свободной России, безусловно нет. Но в условиях вот этой неконтролируемой, скажем так, там, разрозненности, то есть существует опасность того, что будут делаться рейдерские захваты вот этой организации. Просто когда мы говорим про рабочие группы, мы говорим про определенную дорожную карту, нужно в голове держать вот этот момент, что есть высокая инфильтрация агентуры, и что в определенный момент, когда начинается борьба за определенную политическую субъектность, идет будет попытка рейдерского захвата. Тот же самый Игорь Этман мне прислал информацию, что а вот ребята мы столкнулись с провокациями со стороны. Так эти же ребята два года назад занимались тем же самым на форуме Совмон России. Ну, мы оказались в состоянии, как бы были подготовлены, всю эту группу, в общем, взяли там и вышвырнули с форума, да? Но э, не факт, что это можно делать на любой свободной платформе. Был также печальный опыт российской оппозиции, когда была создана платформа для того, чтобы определить выступающих на, значит, в Фейсбуке была создана платформа, потом она была перехвачена неполитическими активистами, и потом, значит, они начали устраивать голосование, кто будет выступать на антипутинских митингах. И согласно голосованию там оказалось Ксения Собчак, Алексей Кудрин или еще чего-то. Вы должны понимать, что вот эти платформы, которые вот там самоорганизованы, в результате эта платформа может, условно говоря, выступить с резолюцией значит, поддержки чего-то там, условно говоря. Поэтому, как бы то ни было, какими бы благими намерениями как бы мы вот в разговорах о построении эмигрантской сети не руководствовались, да, мы должны в голове вот эти факторы держать. Такая опасность есть, и о том, что эмиграция может быть очень опасна для режима, это знают хорошо и в Кремле. И в этом направлении работают. Что может являться фактором, скажем так, препятствующим? Ну, определенная репутация. Вот, допустим, это Алексей Кнедляковский, которого я знаю еще черт знает с какого времени. В 2011 году он участвовал в, в проведении последней осени. Есть Дмитрий Сайвин, там есть, есть большое количество людей, у которых есть репутация, репутация есть, определенный бэкграунд. А бывает появляются люди без бэкграунда, а потом они еще появляются с ресурсом. И вдруг выясняется, что вот эти люди без бэкграунда, которые непонятно откуда появились, начинают проводить какую-то очень странную линию. Поэтому я против конспирологии, но э, мы все-таки должны понимать, что мы находимся на поле боя. И э, вот Вадим справедливо упомянул Милова, который несколько лет что-то кричал по поводу эмиграции. Сейчас сам здесь оказался. Но есть большое количество людей, которые понимают, что иммиграция это важное поле боя. Да? И здесь на откуп вот, добродушным оппозиционным антипутинским активистам это точно дано и не будет. Спасибо большое, Иван. Вы опередили как раз мою ремарку по поводу института репутации, поэтому сразу же перейду к нашему следующему гостю. Это Антон Пунток. Антон. Да, слышно меня? Да, можно. Всем добрый день рад, что у меня получилось выступить. И я буду выступать от лица организации. Сразу скажу, что у нас организация такого типа, что решение принимает совет. Хотя я один из тех людей, кто основал. И вот перед нами, так как мы находимся в России, встал жестко такой вопрос уже несколько лет, что людям приходится эмигрировать. И не всегда ребята эмигрируют только потому что есть какие-то репрессии, а люди просто не могут развиваться. То есть, например, в той же экологии, в которой я провел много времени, люди никак не могут себя реализовать профессионально. Ну и для этого они идут учиться, например, в тот же США уезжают. Да? Мы долго об этом думали, размышляли, и в связи с тем, что происходит сейчас, уже ясно, понятно, что иммиграция это может быть как спасательный жилет. То есть это на самом деле многих людей мотивирует. Когда случился этот локдаун, и мы практически не проводили никакие акции, но собирались по видеосвязи общались, то именно возможность после вот этого локдауна переехать куда-то в более благополучную страну, она многих мотивировала. То есть вот эта надежда. Сейчас локдаун уже практически закончился, не скажу, что все сразу собрали чемоданы, но вот то ощущение, что есть куда ехать, что есть пути отхода, оно на самом деле сильно мотивирует. Поэтому мое предложение такое, нужно налаживать сеть, и мы над этим работаем. Несколько человек с нашего региона уже уехали, кто-то по политическим мотивам, а, то есть там на работе их уволили, и они увидели перспективу во Франции, в Германию, уехали. И вот работая последние, наверное, полгода над этим, тут сразу скажу вот, по поводу репутации, вот, этих всех вещей столкнулись с тем, что люди становятся изгоями. Вот он приехал, он вроде бы узнал от кого-то, что можно где-то сдаться в полицию. И он попадает в среду, где никого не знает, и у него начинается, немного говоря, паника. Немного говоря, паника. И я считаю, что такие люди становятся э, жертвами. Их проще всего завербовать. Поэтому, чтобы как-то с этим бороться, мы начали находить в интернете э, через знакомых, каких-то знакомых в этой эмиграции, как например, во Франции получилось, мы нашли представителей Кавказской диаспоры, которая вроде бы к Самаре никак не относятся, но у нас есть общие знакомые, которого нашего парня приютили. И тут стало понятно, что нужна обязательно какая-то сеть, нужна обязательно вот эта взаимопомощь. И что мой такой этот рассказ будет немного скомпан, я хочу просто уложиться. Мы еще над одним подумали, что помимо же тех людей, которые как мы, связаны с общественно-политической деятельностью, в той же полиции, те же ученые, там, инженеры, они же тоже могут иметь желание уехать. И начали по своим знакомым прорабатывать эту тему и узнавать. И получилось, что даже есть полицейские, нам знакомые, ну, какие-то рядовые ППСники, по которые пытались сделать карьеру в России. И мы так нашли одного полицейского в группе, США, где, собственно, сейчас контакт, он, что делает? Когда человек лайкает, если он сам в друзьях, показывает его симпатии. Человек работает в полиции, мой такой школьный, можно сказать, знакомый, но он думает о том, как свалить. И это может нам сыграть плюсом, Если мы построим такую площадку, что мы сможем а, давать людям эту возможность, понятно, не всем, но помогать как-то, фильтровать их, естественно, то это может стать вторым дыханием для оппозиции. Люди будут смотреть, они будут понимать, что брать ипотеку и как-то сидеть смирно – это один вариант. Но есть еще один вариант все-таки оказаться в благополучной стране. Мы недавно проводили пикеты с таким лозунгом «Поможем оказать в оказаться в благополучной стране». Это о чем? Первое, мы, конечно же, через какие-то реформы в России через изменение власти будем людям помогать оказаться в благополучной этой стране. Это двухсмысленно, да? А второй момент, мы можем уже сейчас людям, инженерам, каким-то специалистам помочь оказаться в этой благополучной стране. И они, я думаю, будут этому благодарны. То есть от этого система, она, конечно, потеряет. Она потеряет потенциальных специалистов, которые не будут здесь а, промываться на каком-нибудь каком оборонном да, предприятии, где они будут промывать мозги, а они смогут себя реализовывать а, в какой-то другой стране. Они, конечно, могут не стать нашими потенциальными соратниками, не будут вовлечены в оппозицию. Но это будет определенный социальный лифт, которого, например, на сегодня в России нет. Я это не просто так говорю. Я когда-то хотел стать биоэкологом, но пришли дяденьки из понятных служб и порекомендовали создать мне сложности в учебе. Собственно, мне пришлось эту учебу бросить. И на данный момент, кроме как вот быть самозанятым для меня и для многих моих знакомых, вариантов других нет. И в завершение, чтобы много у вас времени не отнимать, вот эта возможность социального лифта, это очень важное мне кажется, сегодня вещь, на которой мы бы могли сыграть. Спасибо. Спасибо большое. А у нас есть вопросы из зала. Из зала, вернее, от наших слушателей, да. Прошу прощения. Ну, я думаю, что он пока еще не готов. Не готов еще вопрос? Да, да. Да, прошу прощения. не давайте продолжим выступление. У нас дальше Юрий Терехов идет. Юрий, здравствуй. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Хорошо? Да, хорошо слышно. Друзья, я бы хотел отметить, что, во-первых, на фоне того, как растет поток политических иммигрантов из России, меняется само отношение к иммигрантам. Я думаю, и сейчас, и в ближайшее время история политиммиграции начнет касаться каждого более-менее крупного города в России, каждой организованной оппозиционной политической группы, и на фоне этого степень доверия к политиммиграции вырастет. Будет больше социальных связей между политическими мигрантами и активистами в России. Наша задача в том, чтобы на месте нескольких уничтоженных российских оппозиционных политических структур вырос скоординированный рой политиммигрантских голосов, которые смогут оказывать влияние на повестку и на умы в России, а также на процесс принятия решений в свободной мире в отношении нашей страны. Вот, тут говорилось про тут уже выдвигали некоторые предложения. Помимо каких-то самых очевидных инициатив, таких как, допустим, создание независимых СМИ за границей, проведение акций, петиций и так далее. Мне бы хотелось уделить внимание более креативным возможностям, которые мы в силах взять на себя. Я вот, например, занимаюсь проектом «Кадровый резерв» на Форуме свободной России и некоторыми другими проектами и вижу перспективные точки роста, чем могли бы заниматься политические мигранты. Прежде всего, я учитываю, что среди нынешних политических иммигрантов очень много людей умственного труда, профессоров, перспективных студентов, молодых ученых с активной гражданской позиции. Эти люди не должны быть вынуждены раствориться в новой среде необходимо вовлекать их в те вещи, которые сейчас я ну, перечислю, некоторые мои идеи. Во-первых, это, конечно, просветительская деятельность, Невозможно нынче в России. Она будет направлена как на тех, кто остался, так и на тех, кто уехал. Ее цель должна быть четко определена. Это подготовка ведущих кадров русского, российского, гражданского общества на основе общих демократических ценностей. Эти люди должны, должны быть готовы взять в свои руки осуществление того самого, демократического транзита, о котором мы так много говорим на форуме. Для этого нам необходимо налаживать сотрудничество с западными университетами, аналитическими центрами, давать, давать возможность людям проходить профессиональную подготовку, стажировки, практики на базе институтов современных и демократических государств и обществ, чтобы они видели, как оно работает. Мы можем масштабировать тот же самый проект кадрового резерва, а также поддерживать другие подобные инициативы. Конечно, при этом мы должны предпринимать все меры для обеспечения безопасности для наших участников из тех, кто находится в России. Второй момент — это, как уже было сказано, кстати, Вадимом, необходимо создавать объединенный центр российской оппозиции за рубежом. Да, Они будут, на мой взгляд, выполнять две основные функции. Первая, первая — это функция представительская, о чем уже подробно рассказал Вадим Сидоров. И с другой стороны — это, я бы сказал, сообщество организационное, такая вот комьюнити building, как знаете, такие продвинутые версии Сахаровского центра, мне, мне, мне, мне тут идеи, как раз подсказали сами участники кадрового резерва, такие центры могли бы служить базами для там, публичных мероприятий, коворкинга, выставок, бизнес-инкубаторов и тому подобных вещей для российских политэмигрантов. Знаете, вот раньше, да и сейчас, в раз, Люди приезжали, допустим, там в Америку, в Канаду, допустим, украинские иммигранты и а, группировались вокруг, в, в, вокруг своей церкви, а, которая служила не только как место, допустим, там отправления религиозного культа, а, но ну и такой социальный стержень, такой комьюнити. Вокруг а, и наших подобных центров могли бы создаваться такие комьюнити для взаимопомощи и координации усилий давления на режим. Я вижу сейчас три места где можно было бы сделать такие центры – это Вильнюс, Прага и Берлин – основные центры политической миграции. И третий пункт, последний, заключается в оказании содействия акторам принятия решений в западных странах в свободном мире для наиболее действенного давления на путинский режим. Кто как не мы узнаем на своей шкуре слабые места и подбрючья путинизма. На что необходимо давить санкциями и другими методами, чтобы, во-первых, приблизить момент освобождения нашей страны от мафиозной банды, а во-вторых, чтобы эти меры находили понимание в массах граждан России, а пропагандистам было сложнее приклеить имеры Нужно использовать наш потенциал, я считаю, для встраивания в как, как, как, как уже существующие западные фабрики мыслей, так и создание своих. Нужно, ждать, нужно, то есть не нужно Не нужно там, ждать, пока какой-нибудь там уже упомянутый Владимир Белов выступит в комитете Европарламента. Необходимо самим в регулярном порядке работать с западными политиками-экспертами, предлагать наиболее действенные механизмы давления с учетом страновой специфики, конечно. Вот это те вещи, которые, как мне кажется, политика в частности форум Свободной России, в силах осуществить. Я лично, я думаю, что многие участники готовы внести свою лепту в каждый из них. Вот, сколько я знаю, некоторые подобные планы уже существуют и прорабатываются. У меня все. Спасибо большое, Юр. на самом деле очень поделаю правильные, очень правильно. А, ну что ж. А... Да, дальше у нас э, Дмитрий Савин. И э, перейдем к следующим э, частям э, нашего круглого стола. Дмитрий, вы на связи? Да, здравствуйте, господа. Приветствую всех. Рад видеть э, рад видеть тех, с кем знаком заочно, и, конечно же, тех, с кем знаком очно. А, с моей точки зрения было два полярных выступления. Первое выступление Вадима Сидорова, второе Антона Пунтока. а вот И разница между этими позициями, на мой взгляд, заключается в том, что если уважаемый Вадим предлагает строить здание с крыши, то Антон все-таки ориентируется на фундамент и не скрою, мне эта позиция гораздо ближе. Потому что сама идея создания некоего посольства свободной России мне непонятна ибо Допустим, понятно было, зачем функционировали посольства независимой Латвии, Эстонии и Литвы в Вашингтоне в период с 1940 по 1991 год. У них была совершенно однозначная легитимность. Они представляли легитимное правительство своих стран, временно оккупированных. То есть должна быть а, однозначная правовая основа для этого. Если бы у нас было какое-то сформированное правительство в изгнании, тогда да, но могло бы создать такое посольство или дипломатическую миссию. А, в противном случае предложение создать неправительственную организацию. Ну, господа, я вообще не против, а, Ну, в Латвии она регистрируется неправительственная организация в течение недели. Можем зарегистрировать. Я готов даже написать заявку. Либо второй источник такой легитимности, фактически, реальная народная поддержка. И именно по этой причине сегодня, вне зависимости от того, насколько мы можем позитивно или скептически относиться, вне зависимости от того, как отношусь я, но в Европе интересно слушать Алексея Навального. Потому что люди видят, что именно под Алексея Навального выходят десятки тысяч людей на улице. То есть это тоже логично, это понятно. Чем такое посольство Свободной России могло бы отличаться от имеющегося сейчас форума, мне, честно сказать, непонятно. Но вот то, о чем говорил Антон, оно как раз очень логично. И, на мой взгляд, господа, нам, возможно, не стоит здесь пытаться изобрести что-то принципиально новое, а стоит вспомнить о том, как от века работали различные диаспоры. И в качестве примера того, как работает иммигрантская сеть, я бы хотел привести то, о чем я услышал от Алексея Николаевича Келлина, это из старых русских иммигрантов человек, те, кто живут в Праге, наверняка о услышали. Он входит, по крайней мере, раньше входил в Совет по делам национальных меньшинств и был избранным атманом с великого войска Донского за рубежом. Отец его, казах, в свое время эвакуировался из Новочеркасска. И вот Алексей Николаевич, просто когда говорил о священниках старого времени, сказал, что раньше, когда вот в 20-30-х годах появлялась новая семья из России – священник вел ее в свою однокомнатную квартиру, сам шел уходить, уходил спать на кухню, а комнату отдавал этой семье, пока она не найдет новое место. Вот это, господа, на мой взгляд, по моему глубокому убеждению, и есть реальная иммигрантская сеть. Когда мы оказываем друг другу поддержку и помогаем, именно работаем в формате взаимопомощи в практических вопросах, Потому что, честно скажу, мне сложно осуждать человека, который был в России кандидатом в философских наук или известным журналистом. Переехал, пусть даже в очень благополучную страну, вынужден там работать в пиццерии или убирать снег. Да, за хорошую зарплату, да, его никто не обижает, ему все говорят, что он там «фантастик гай». Но он кандидат философских наук, и он режет пиццу или развозит ее. И в конце концов ему становится все это уже скучно и неинтересно, и он не хочет слушать тех людей, которые ему говорят через пять лет, а пойдем-ка на еще один митинг. Поэтому с моей точки зрения было бы очень желательно нам сосредоточиться на вопросах о практической взаимопомощи новым иммигрантам. Потому что я по своему опыту знаю, что чувствует человек, который с сумкой вещей собранных без знания языка, и с очень небольшой суммой в кармане оказывается на территории другой страны, и к его услугам только Google, чтобы узнать, куда ему обращаться и что он может сделать. Поэтому было бы очень хорошо, на мой взгляд, сосредоточиться на том, чтобы вот хотя бы в каких-то местах для такого политиммигранта из России появилась та самая калитка, в которую он может постучаться и получить там, если не практическую, там какую-то материальную, вещественную помощь, то хотя бы внятные подробные ответы на то, что ему делать, куда ему обращаться, где ему спать, как он может легально что-то подзаработать. И когда а, людям оказываешь такую поддержку, то это вызывает встречную реакцию. И вот что касается нашей ассоциации, то мы занимаемся в том числе и этим, и последние наши проекты были связаны а, с беженцами из Беларуси. Да, Я не могу сказать, что мы помогли многим, но такие люди есть, которым в том числе как-то помогли сориентироваться в новых условиях в Латвии, вот прямо сейчас это происходит. И что касается работы с правительственными органами, конечно, это нужно делать, и нужно делать систематически, и мы этим занимаемся, потому что с 2017 года в парламенте в Латвийской Республике существует рабочая группа по взаимодействию с российским гражданским обществом, и мы регулярно готовим для нее информационно-аналитические доклады которым привлекаем очевидцев, экспертов. Вот уважаемый, хорошо мне знакомый Павел э, принимал участие в этой работе, в этой работе по докладу по политзаключенным принимал участие Даниил Константинов. То есть, в принципе, это можно делать, это делается, и нам сейчас нужно эту работу начинать координировать. Но что еще, вот, на мой взгляд, важно, когда мы говорим о создании таких центров, каких-то проектов, вот Опять же, это мое глубокое убеждение, что нам всегда нужно видеть какой-то конкретный результат. И в этом смысле я согласен с уважаемой Евгением Чиликовой, которая сказала, что, вот допустим, боремся против Северного потока и остановили Северный поток. Вот очень четкий индикатор, критерий успеха. Северный поток был, Северный поток был. Северный поток есть, значит, мы не справились. Или вот, как, допустим, мы здесь работаем. Наша задача была заблокировать максимально для РФ возможности использовать разыскные механизмы Интерпола для того, чтобы преследовать политиммигрантов. Это большая проблема. Я думаю, присутствующим здесь уважаемым собеседникам не нужно рассказывать, почему она большая проблема. Сейчас этот процесс, скажем так, решается, но мне известно, что МВД Латвии сейчас над этим работает, чтобы исключить такие проблемы. Как именно работает, что будет предпринято, ну, как говорится, не будем э, слишком много сейчас это обсуждать, но такая работа ведется. То есть, э, резюмируя, я предлагаю э, нам сосредоточиться, если мы говорим о работе сети, во-первых, на конкретной практической помощи тем новым политиммигрантам, которые будут оказываться здесь, э, это во-первых, э, во-вторых, э, работать, так скажем, по проектам. То есть ставить какие-то конкретные задачи совместные в масштабах, например, Балтийского региона, в масштабах Восточной Европы, в масштабе Евросоюза или там даже в глобальном. И вот эти проекты реализовывать, привлекая к ним тех, кто способен в этом поучаствовать. Это вторая составляющая. Ну И тогда, когда у нас вот это начнет как-то более активно реализовываться, можно будет подумать о каком-то более масштабном систематическом представительстве. Потому что пока что идея посольства ⁇ Свободной России ⁇ я, поймите, господа, я не готов, там, я никого не отговариваю, я не выступаю против, но я не понимаю, чем такая новая структура будет принципиально отличаться от всего того, что, в общем-то, неплохо делает, например, сейчас Форум ⁇ Свободной России ⁇ Вкратце все, спасибо. Спасибо, спасибо большое, Дим. А, ну, опять же, будем стараться придерживаться регламента. И я абсолютно уверен, что после прозвучавших выступлений э, родилась масса каких-то мыслей, и они должны развиваться. Это Я даже прямо сейчас думаю, надо будет пересматривать нашу панель, чтобы ничего не упустить уже, из уже сказанного. Я уже не говорю о том, что дальше больше. Вот. И э, у нас, естественно, с э, моим коллегой Дмитрием, модератором, есть заготовленные вопросы, и... Во многом уже, так сказать, Дима Славин предвосхитил мой следующий вопрос, да, потому что он звучит просто «Зачем нам нужна эта сеть?». Да? Но прежде чем я его задам, я бы хотел, чтобы нам запустили вопросы от участников форума, потому что мне очень хочется нашу дискуссию попытаться расширить. У нас хороший круг, но он гораздо больше у нас форума. Поэтому давайте послушаем вопрос, который записан. Доброе утро, Европа. Это Андрей Ковалевский, Канада. Я, к сожалению, у нас тут только сейчас утро наступило. Я, может быть, пропустил часть дискуссии. Но у меня вопрос, а почему вы сразу ограничиваете... Создание политической сети объединенной миграции в Европе. Почему вы сразу себя ограничиваете и отсекаете Северную Америку, Южную Америку? У нас много людей живет в Мексике, в Аргентине русскоязычных. Спасибо, это вопрос. Да, ну я думаю, что на этот вопрос мы ответим достаточно просто. Потому что, конечно, мы никого не отсекаем. Просто, так сказать, Европа все-таки ближе к России... И, так сказать, э, инициатива, да, вот, от, она возникла в Европе. А так, конечно же, мы, ну, глупо было бы мне самого себя, наверное, отсекать от этого процесса. И тем более вот Андрею, Андрей в Канаде, который задал этот вопрос. Вот, поэтому э, если кто-то хочет тут что-то дополнить, пожалуйста. Э, вот, э, да? Игорь? Игорь, вы говорите, но мы вас не слышим. Да, я бы сказал буквально два слова. Я тоже считаю, что не надо, конечно, отсекать другие страны, потому что все коммуникации в любом случае проходят сейчас в ну, 99% процентов, виртуальном пространстве, в том числе наша с вами вот прекрасная эта сессия тоже проходит в виртуальном пространстве. И вот уже созданные сетевые структуры, они включают людей из США, Канады, и они, эти люди... Совершенно спокойно взаимодействует с людьми из Германии, там Прибалтики и прочее-прочее. Поэтому, конечно, никакой логики в том, чтобы отсекать их, нет. Я думаю, что если создавать сетевое движение, то не ограничиваясь какими-то территориями материков или континентов. Да, конечно, спасибо. Ну, наверное, мы ответили на этот вопрос, поэтому предлагаю двигаться дальше. Возвращаюсь это к своему любимому вопросу, зачем, да? Ну, наверное, лучше надо его все-таки сформулировать если мы говорим о создании какой-то организации, да, то как бы включая в себе, сказать, свою профессию юриста, я сразу могу сказать, что основное, что должно быть у некоммерческой организации, потому что у коммерческой это извлечение прибыли, а вот у некоммерческой организации, понятно, что у нас некоммерческий проект, цели и задачи. Каковы основные цели и задачи э -э, иммигрантской сети, о которой мы сейчас говорим. Вот, очень коротко я бы хотел пройти по каждому из участников данной дискуссии. Мне кажется, Дмитрий уже ответил практически на этот да, вопрос. Да, поэтому Дмитрию мы пока не будем спрашивать. Спасибо. Да, пойдем в обратном порядке и вернемся к Юрию. Да, но ну я, думаю, я думаю, что я тоже ответил уже на вопрос, частично. Я считаю, что функции две. Первая функция – это функция представительская, то есть я считаю, что западные акторы, акторы свободного мира должны знать, с кем они говорят, если они говорят с российской оппозиции. А второе — это задача именно строительства таких сообществ вокруг подобных центров, потому что людей становится много, и на самом деле есть запрос на подобные, подобные инициативы. И действительно есть потребность в координации, в какой-то взаимопомощи между, между этими людьми. Yeah. Я вот так вижу. Спасибо. Спасибо. Антон, ваше мнение? Я скажу кратко, просто исходя из своего опыта, чтобы создать надежду, чтобы люди понимали, что вот наша общественно-политическая деятельность она имеет какой-то результат, и не всегда этот результат негативный, попадание там, в тюрьму или попадание под дубинки на митинги. Спасибо. Игорь? Ну, я думаю, опять-таки надо исходить уже из того, что есть, да, не изобретать колесо, а исходить из того, чем, собственно, уже занимаются, занимаются люди в эмиграции политически озабоченные, что называется, люди, которым существование путинского режима даже в эмиграции, в общем, не дает как бы расслабиться. Это, прежде всего, организация массовой активности, протестной политической активности. То есть проводятся акции по всему миру мы уже как бы, много лет в той или иной степени, но последнего не очень активно. И, собственно, их проще для того, чтобы они были, чтобы они были заметны, заметны в, и, в, и в национальных в национальных рамках, в общеевропейских, общемировых, общемировых да, рамках они должны проводиться координированно, и должно быть там много людей. Много людей выходить на улицы. Это мне кажется, задача номер один: организация политического активизма, да, среди эмиграции. Вторая задача – это представительская, о которой говорил инициатора этой в самом начале этой идеи, да, этого проекта. То есть представительская, что нужно добиться такого уровня, чтобы нас нам прислушивались, чтобы нас принимали, чтобы мы могли влиять на местную политику, европейскую, вообще как бы политическую элиту цивилизованных демократических стран. Это вторая задача. И третья, я, о которой говорил Дмитрий, я думаю, что это тоже вполне логично и абсолютно вытекает из исторической традиции эмиграции. Это какая-то эмигрантская взаимопомощь и помощь особенно новым, приезжающим людям, которые как бы попадают сюда впервые да, в роли эмигрантов, и им нужно помочь, разъяснить, объяснить, там, не знаю, провести под руку куда-то. Есть еще такая задача, многие люди просят политическую убежище, ко мне вот постоянно обращаются. Люди, которые просят политическое убежище, которых здесь, в общем-то, старается как можно скорее выпихнуть да, под любым предлогом, а люди действительно сильно рискуют. И обращаются и чеченцы, и, и жители регионов России разных, значит, я им пишу от имени у меня здесь, у нас есть здесь Феррайн, это официально зарегистрированное общество, и она, собственно, может там ходатайствовать перед судом, что вот это, да, мы подтверждаем, что человек политические мигранты и так далее, и так далее. Я не знаю, насколько это влияет на решение, но вот все, кому я писал, они все политические убежище получили. Значит, такие бумаги. Вот. Собственно, да, вот, Да, и четвертая задача тоже, кстати, я считаю, не, не, очень важная, которую нельзя забывать. Безусловно, это помощь нашим товарищам, которые находятся в России. Конечно, кто-то уедет, но большинство людей, большинство людей наших взглядов, наших демократических убеждений, большинство позиционеров, они никуда не уедут, они останутся, как всегда был в России и, безусловно, они нуждаются в помощи разного рода помощи от сбора средств там для разных там, правозащитных организаций и СМИ и так далее до всяких юридических правовых дел коллизий, да, которые мы можем решить. Я, кстати, хочу тоже сообщить, что тут есть, правда, одна угроза, да, что вот не дали как позавчера. Вот наша организация, форум русскоязычных европейцев в Берлине, она была официально признана вместе еще с двумя другими немецкими организациями нежелательной организацией в России. И теперь, собственно за сотрудничество с нами людей могут в России подвергать уголовному преследованию. Поэтому это, в этом есть, конечно, какая-то угроза, но тем не менее я считаю, ну, во-первых, новый субъект, он еще пока не запрещен, с одной стороны. С другой стороны, мы можем это делать как-то так, чтобы это не вызывало, чтобы не давать российским властям неких зацепок на основании того, что кто-то из России там получает нашу помощь, его преследует. То есть здесь надо быть очень аккуратными и осторожными, наших друзей из России не подставлять, а наоборот им помогать. Вот да. как вот эти четыре задачи, которые я вижу. Да, спасибо. Я думаю, я думаю, мы чуть позже можем обсудить вопрос взаимодействия с людьми, которые остались в России. Это было одним из вопросов, которые мы считаем тоже важным. Ну а пока передаю слово Вадиму. Один звук. Алло. Да. Да. Коллеги, помимо политических задач, которые уже были озвучены и мною, и другими коллегами, есть одна задача, которая на первый взгляд является не политической, но на самом деле обладает огромным политическим значением. Вот смотрите, у меня, например, из троих моих детей двое родились уже здесь, в Европе. И я не уникальный в этом плане человек, не один такой. Здесь уже растет второе поколение новой русской, российской эмиграции. Перед этими ребятами, девчатами, ну помимо общих как бы, задач там социализации, которые они успешно решают, стоят в том числе задачи сохранения языка, сохранения культурной идентичности, и это то пространство, в котором активно работают всякие фонды русского мира и прочие кремлевские проекты, которые паразитируют на этой сфере и используют вот эту потребность в воспроизводстве своей культурной идентичности, поддержания языка для того, чтобы продвигать свою идеологию. Поэтому я думаю, что помимо, скажем так, задач политических, связанных с политическими активистами, которые вот непосредственно являются политическими эмигрантами в узком смысле этого слова, есть те задачи, которые касаются всей российской или там, русскоязычной эмиграции, и которые мы не должны отдавать на откуп нашим оппонентам, мягко говоря. То есть вот в том числе, например, эти центры свободной России, ну, или как бы они ни назывались, они могли бы решать задачи культурно-языковые, задачи поддержания образования для тех, русскоязычного образования, предоставления тех услуг для тех детей, которые уже растут здесь. Потому что иначе, если этого не будем делать мы, это будут делать наши оппоненты. А сейчас нашим оппонентам, на самом деле, это становится несколько сложнее делать, потому что... Мы видим, например, по Чехии, и не только здесь такая ситуация, что закрываются посольские школы, и вот все эти прокремлевские проекты и фонды культурные, да, они сталкиваются с серьезными ограничениями. Но, как говорится, святое место пусто не бывает, почему бы это место не занять нам? То есть, мне кажется, это важное направление, в том числе охват русскоязычной иммиграции но охват ее не Кремлем, а охват ее центрами свободной России и главным европейским, и не только европейским центром свободной России. Спасибо, спасибо. Вадим, я извиняюсь, что перебиваю, я бы очень хотел дать слово Алексею, который у нас обещался играть роль, так сказать, этого охладителя нашего пыла, да, потому что мы уже, по-моему, начали очень разбегаться по целям и Алексей, вам слово. <связывая> да. Ну, только что предыдущие все участники обобщили, как раз, собственно, а, немножко, пришли к, к тем выводам, а, с которыми я носился здесь, в Стокгольме, года два, наверное, назад. И это была идея создания именно а, репрезентативного центра, то есть а, центра, который бы представлял а, Россию в Швеции, в Стокгольме и российскую культуру в первую очередь это может перекликаться с тем, что делает Марат Гейман в Черногории, например, или с тем, что делает Антон Литвин в Чехии. Да, то есть что я хочу сказать? Протестная активность, участие в протестных акциях, участие в политической активности, политический активизм. Все это хорошо и отлично, но все это деструктивная деятельность. То есть это то, что на тебя давит, то, что тебя, в принципе, разрушает. А людям нужна позитивная повестка. Да, позитивная повестка – это, в первую очередь, что? Это культура, это искусство, это музыка, литература – все что угодно, любые проявления человеческого творчества. вот И вторая часть, это то, о чем говорил Дмитрий, это оказание помощи таким же, как ты. Да? То есть, когда мы приехали в Швецию сюда, мы первое время жили там у друзей, с которыми познакомились здесь, в Стокгольме. Сейчас вот здесь у нас есть один политический мигрант, который живет у наших друзей шведов, они его приютили, то есть он ждет решения миграционных властей Швеции, ждет убежище. Это, конечно же, тоже немаловажно. То есть у меня была идея создания в Швеции, создания в Стокгольме такого места, которое бы ассоциировалось у шведов в первую очередь с Россией, с той Россией, какой она могла бы и хотела бы быть, а не с той Россией, которую создал и представляет Путин. То есть это совершенно очевидно, что это чуть-чуть или не чуть-чуть разные страны. Вот. И сейчас мы можем заметить, что весь культурный потенциал, вся вот эта масса культурной активности, современное искусство, современная музыка, все это сместилось чуть-чуть из страны именно в сторону Запада, в Европу. То есть в Европе сейчас проходят, наверное, ну, скажем, самые острые в политическом плане художественные выставки. Да? Или... Uh, я не знаю, литераторы самые, <смех> тот же самый Акунин, да, или тот же самый Сорокин, они не живут в основном в России. То есть центр культурной российской жизни, он сместился за рубеж. И этим можно пользоваться, это можно использовать, но, uh, повторюсь, для этого всего нужны какие-то средства, ресурсы, не только человеческие, а в большей степени uh, материальные. И привлекать это, заниматься этим, это очень тяжело. и uh, всегда сложно. Если, если форум России будет помогать решать эти вопросы, в том числе, то это, конечно, будет большой плюс. Да, спасибо, Алексей. Спасибо. Ну что ж, а участники круглого стала высказались, и у нас остается, на самом деле, 4 минуты до завершения. Поэтому, и если даже не буду ставить вопрос, вижу, что Антон хочет сказать, даю вам слово, но у вас меньше, чем минута. Я прям быстренько, вот пока мы с вами разговариваем, мне ребята как раз с Европы прислали смс-ку в мессенджер, что на сегодняшний момент есть как минимум две квартиры в двух разных странах, где они могут эту организовать открытую калитку. Организовали во Франции кассу взаимопомощи, и есть юрист-консультант, он живет в США, вот, готов помогать. Это вот не будем, просто скажем. Вот. В принципе, все, что я хотел добавить. А, еще хотел сказать, что я послушаю всех, кто сегодня наступал. Могу теперь точно быть уверенным, что у нас а, все получится вместе. Спасибо, спасибо Спасибо большое. Мы вынуждены завершать нашу панель, однако я хочу сказать... У нас вот, есть что. еще время? Есть Да, еще? оператор сказал, что он нам добавят 5 минут. Еще добавят, да, 5 минут. Но я все-таки скажу важный момент, подведу небольшой итог. У наших гостей было много разных точек зрения, иногда даже полярных, но я думаю, что солидарно они в одном, то, что необходимо создание некой рабочей группы для начала, чтобы более детально разобрать все вопросы и определиться, в каком направлении нам необходимо двигаться. Поэтому после завершения нашего круглого стола мы подготовим небольшой документ, резолюцию, и в ней отразим... Цели задачи, я думаю, которые мы для себя ставим при формировании этой рабочей группы и отправим на голосование. И участники, постоянные участники форума, смогут проголосовать. Если документ будет принят, то э, начнутся уже э, движения э, по формированию рабочей группы, и мы сможем вернуться ко всем этим вопросам уже э, не в формате обсуждения, а конкретной работы. Да, и я бы тут добавил вот, э до базе той дискуссии, которая у нас сегодня сейчас состоялась. Э -э давайте исходить из того, что мы сейчас, конечно же, ничего не решим. Да? Вот подняты очень важные темы. Есть как бы, у нас в голове, да, мы увидели те задачи, которые э -э, встанут перед этой организацией. Но давайте теперь делать шаг назад э -э и думать о том, как нам это правильно запустить? То есть, например, кто-то очень правильно отметил, что нет, нам не нужно создавать сеть представительств форума свободной России, потому что таким образом мы значит, сместим все это на себя. Да, это мое мнение. Хотя, может быть, в итоге у нас мы придем к другой идее. Но мне кажется, что для того, чтобы организация была более широко покрывающая различные течение различных представителей э, российской оппозиции, которые сейчас находится в эмиграции, э, мы должны уйти от бренда форума свободной России. Соответственно, это тоже это звучало. Нам нужен новый бренд. Э, для этой сети, если мы ее решим формировать, э, широкой и, так сказать, с большим количеством задач, безусловно, нужен, нужно свое название – отдельная, естественно, от Форума Свободной России структура э, и так далее. С другой стороны, у нас есть Форум Свободной России, у нас есть площадка, на которой мы все свободно обсуждаем наши проблемы. Поэтому я думаю, что это должно прозвучать в резолюции. Э, вот, на начальном этапе обдумывания да, работы этой рабочей группы, конечно, это должно быть в руках до определенного момента, пока эта организация не появится и ни, во что-то не, не вырастет, это должно оставаться под некой административной да, э, сферой влияния Форума Свободной России, да, чтобы у нас не было собственно даже вот, сказать, ну, разное может быть мы, естественно у нас миллион всяких мнений может не соглашаться. чтобы прийти к общему мнению это должно все-таки как-то собираться и обрабатываться и голосоваться на нужных этапах. Более того, чтобы нас э, просто какие-то провокаторы те или иные не увели в сторону да, то о Совершенно чем мы говорили, о том правильно. сегодня говорил Иван. Поэтому э, не будем отпускать на самотек этот процесс очень важный, как мы все сейчас услышали, Um, и еще раз подчеркну, мне кажется, наша дискуссия она породила uh, столько uh, мыслей, что, чтобы они не разбежались, мы просто должны там, вернуться к этому на следующей неделе, когда то здесь присутствующие те, кому эта тема интересна. Я уверен, что есть uh, еще десяток, как минимум, людей, которые не сидят сейчас за этим круглым столом виртуальным, но очень заинтересованы в формировании такой сети и думают об этом. Вот, поэтому давайте работу рабочей группы начнем с того, ну, прежде всего, она сформируется, а потом мы еще раз послушаем э, нынешних, э, сегодняшних спикеров, которые очень важные вещи, на мой взгляд, сказали. Вот поэтому, собственно, большое вам всем спасибо за участие. Э, до новых встреч. Э, заканчиваем на сегодня этот процесс. Хороших выходных. Ну что ж, я не буду тратить ваше время, а я присоединяюсь ко всем репликам Павла. Всего доброго, спасибо, что смотрели нас.